Раньше начинали разговор скандинантские боги, да, они более древние, mm -hmm. до христианства были магические системы, которые проиграли. А руны, получается, тоже в какой-то момент проиграли, но yeah. тем не менее они сегодня достаточно мощные. Как они это сохранили свое такое мощное влияние, энергетику? Да, хороший вопрос, сейчас я попробую на него ответить. Дело в том, что языческих систем действительно было много, очень много, огромнейшее количество. Любую юридическую систему и вообще любую религиозную систему вы ее поймете значительно лучше, если немножко отойдете от номинозного ее восприятия, от мистического переживания и посмотрите на нее с прагматической точки зрения. Давайте попробуем представить себе любую религиозную систему как некую модель. Вот есть собираются программисты, которым надо написать программу. У них есть Цель, задачи. У них есть сроки. У них есть информационная базы данных, которые они будут использовать в рамках этой программы. Они начинают работать. Они распределяют функции. У каждого есть свой материал, свой фронт работ. Каждый отрисовывает свое, пишет свое и так далее. С тем, чтобы в каком-то какой-то конкретный момент времени они создали программу. Они создают программу. Она еще сырая. Она еще не рабочая. Она еще ни черта не умеет, но она должна научиться. Эту программу запускают, да, создают дерево, так сказать, реальности. Потом начинается отработка этой программы, в нее вносятся коррективы, что-то удаляется, что-то внедряется, включается функция самообучения, самообразования, да, с тем, чтобы к какому-то конкретному моменту она привела к определенному результату. Вот есть системы, группы которые работают на идеи. Есть просто программисты, которые там точечно что-то пишут, да, вирусы преимущественно, что еще могут написать одиночки программистов. Вот с богами приблизительно то же самое. То есть если вы не будете воспринимать их как нечто антропоморфное, да, созданное мистическим разумом людей, или Падать в другую крайность, превращать их в человеческие существа с руками, с ногами, с головами и с теми же самыми кучей проблем, что есть у человека, увидите в этом нечто среднее, что это разумы, это разумы сверхчеловеческого понимания. Они могут быть как человеком, это их функция, мочь быть кем угодно, а может быть и неким атропоморфным существом, не являясь по сути ни тем, ни другим окончательным. То есть они могут быть кем угодно и реализовывать себя кем угодно. Создают они для нас некую виртуальную реальность, которая называется жизнь, и в этой жизни мы отрабатываем на их задачах какие-то определенные результаты. Вот Забегая вперед магия, это как раз и есть система, которая контролирует, как эти результаты отрабатываются и вносит свои коррективы в эти самые вопросы. Таким образом, любой пантеон, какой, какой не возни, это группа программистов если взять вот эту вот самую аналогию, где каждый бог, выполняющий определенную функцию, есть нечто иное, как программист, который выполняет определенную фронт работы. Все вместе они делают программу, мощную реальность, отрисованную великолепно. Нравится, как отрисован? Сценарий в боге отрисован плохо. Вернее, хорошо сценарий в Ладно, дальше. Соответственно, у каждой группы есть определенный фронт работ, то есть цель и задачи, на что работают пантеон. Да? И вы, мы с вами, если посмотрим все мифологии, которые только остались у нас в памяти, мы увидим, что акцентуацию на определенных результатах, на определенных задачах каждые боги делали по-своему. Славянская мифология, да, она, например, вся пропитана любовью, вся от начала до конца. Египетская мифология, она вся пропитана смертью, начала до конца, от начала до конца. Скандинавская мифология тоже пропитана. И у них, у нее есть там своеобразная пропитка. эта пропитка как раз и та самая цель, ради чего программисты составляли свою программу. А скандинавские боги в данном случае составляли программу, как развивать цивилизацию, как развивать общество, если самое главное, что может быть в этой жизни, это понятие чести и доброести. Вот римляне они развивали с точки зрения закона. Закон должен быть самым главным, все остальное вторично. Греки всей своей невероятной системы и структуры развивали возможности выживания, то есть у них все формы жизни, которые только возможны, все отражены в греческих, греческих мифах. То есть каждый пантеон он отражал свою часть работы. Но одни пантеоны выдержали, другие пантеоны не выдержали, одни пантеоны хотя бы в памяти остались, а другие пантеоны даже, даже не то что в летописях, в и их тоже не существует. Это зависит от того, довели ли они какую-то свою работу до какого-то логического конца, то есть сделали они программу самостоятельной. Вот те мифы, те пантеоны, о которых мы сейчас знаем, которые остались у нас в памяти, которые остались в ментальном пространстве, они остались именно потому, в ментале отражаются, что программа это закончена. И боги, уходя с этого плана, уходя отсюда, они оставили после себя законченные готовые культы, которые работают вне зависимости, присутствует в них божество или не присутствует. Вот кто успел, тот остался, кто не успел, тот не успел. Момент, скажем так, когда сработал таймер для всех богов, был один и тот же. Это нулевые годы, момент рождения Христа. Все, в этот момент все должны были подвести итоги под своими проектами, все должны были подвести точки, и каждый должен был сдать свои работы к определенному моменту. После этого стала развиваться совсем другая, пошла другая эра, другая эпоха, и все, что боги наработали, как готовые результаты, все были положены в алгоритм функционирования христианского эгрегора, а от него потом мусульманского и так далее по всей ветке. Все, все эти алгоритмы, причем по кусочку отовсюду, отовсюду, отовсюду, отовсюду, самое главное критерии оценки, почему эти алгоритмы были взяты, они рабочие, они приносят результат, они существуют, пролонгированы во времени, и их функционирование не требует постоянного божественного контроля. То есть они будут работать самостоятельно. Например, понятие греха в оно пришло из акадской шумерской мифологии. В свою очередь на иудаизме хорошо это дело отработали, просто до совершенства отработали и уже привнесли его непосредственно в христианство. Потому что в языческих системах понятия греха не было, в принципе не было греха. Это потом уже было скорректировано. Зато там были другие отложности. Например, в кельтско-скандинавской мифологии там большое внимание уделялось принципу безупречности, потому что считалось, что только безупречный. Бог безупречный человек имеет право на что-то здесь. И понятию безупречности фактически можно поставить некие параллели, повторяю, параллели, не знаю равно, параллели с понятием греха и безгрешности христианства. Но только параллели, потому что функционирование у них совсем иное, а правило оценки безупречности тоже совсем иное, а результат один: ты имеешь право или ты не имеешь право. В христианские права имеет тот, кто безгрешен, а в скандинавской кельтской мифологии тот, кто безупречен. То есть, по сути, всё, все занимаемся одним и тем же. Кто-то успел быстрее сформировать законченные программы, и представительство этих культов осталось. Так вот, скандинавский пантеон успел. Они сформировали на будхиальном уровне, на эгрегориальном уровне мощную систему культов. И эта система культов сработала, работала достаточно долго, даже в период захождения христианства на земли, где это все дело отрабатывалось. И было настолько мощным, что христианство не сумело его поглотить. То есть это была законченная система, а по правилам эгрегоры, могут, эгрегоры более высокого толка могут захватить собою эгрегоры более низкого качества и только в том случае, если они не представляют собой законченную целостность. То есть если там есть какая-то дырка, какой-то хвост, какая-то незаконченность, то программа не может являться целостной, она обязана быть поглощена. Но если она целостная, если она закончена, значит она жизнеспособна, она устойчива. И поглотить ее, конечно же, никто не может. Информационное наполнение скандинавского пантеона значительно богаче, чем христианство. Прежде всего, временными факторами. Христианству всего 2000 лет, а скандинавский пантеон начал зарождаться здесь 40 лет тысяч назад. Разница есть? Смотри, лично. Другое дело, что христианство выигрывает в численности и в скорости распространения себя, но построила она себя исключительно на алгоритмах, то есть на костях первопроходцев. Первопроходцами как раз они язычники и были. Что? это сложно определить? Старые боги всегда весуют, просто когда были созданы четыре системы, они по закону. По закону то есть как бы уступи дорогу молодым, да? они не имеют права напрямую вмешиваться в процессы, они имеют право корректировать то, что здесь происходит, и работать через специально посвященных людей, то есть через своих жильцов, которые здесь изнутри корректируют процессы.